здорово всем, привет! очередная мото распаковка. Пришла вот такая вот чутная штукенция, называется защита для рук на мотоцикл. Сейчас будем ее распечатывать. Поставим пока вот так вот. Даже видно. Вот такие вот штуки интересная это бумажка целлофанка внутренне вот так. и наборы креплений так какая левая какая правая так это будет что-то вот вроде вот так наверное это не совсем плохо ага вот защиты по бокам и душки. Так, значит конструкция визуально вот такая вот цепляется сюда. Ход у нас получается есть для сцепления нормальный запас. Вот такая вот она штукенция. Дуги также есть защита. Тут выпирать будут вперед немного. Они у нас в этом мешочке есть. После установки сниму еще дополнительный видос, выложу. Ссылка на эту вот чудную защиту внизу. Я вообще думал, что она алюминиевая будет. Но она из пластика. Ну, пластик толстый. Так что, может быть, пластика лучше, в принципе. Если бы она отломалась алюминием, можно было бы больше вреда для рук нанести. Также тут вот защиты такие ставки по бокам распорки О, подпорки точно есть я так понимаю куда-то их еще ставить дополнительно но с этим разберусь это установлю сделаю еще одно видео на эту тему подписывайтесь на канал ставьте лайк до скорых встреч пока пока